На этой фотографии Сергей Семенов, ему 21 год. А на этой фотографии Диана Шурыгина, его родители считают, что... Диана, шлюха! Шлюха! Здравствуйте, Диана. Добрый день. Расскажи нам... Как все было на самом деле? Ульяна в это эта соседка, а, позвала меня на день рождения к своему другу. Про мальчика она ничего не говорила. Да ладно, да ладно, да ладно. Mm, я согласилась. Я на тот момент сидела дома. я ждала мальчика из армии. Да ладно. А, а что вы пили в тот день, скажите, пожалуйста. Mm -hmm. Ну, вот. Честно, откровенно. Пожалуйста. Я пила водку. Но... Заебись. Чётко. А сколько? Хуй его знает. На донышке, я знаете, же сказал на донышке. И так ты выпиваешь? Естественно, я бухаю. А что? <свят> <свят> да ладно, хуй с ним. Пошло все в пизду. Сколько можно, блин? Мне <свят> до пизды совершенно. Думайте, с кем вы ложитесь в кровать. Берегите себя своих близких.